Всем привет! Это Тим Ризу. В прошлом туториалах мы научились Джо Сау, Монстр Болл. Сегодня я буду учить вас Слайд Кик и в конце туториала мы свяжем это все в очень крутой Этот элемент мы делим также на три части. Опускание, мах и подъем. Так я делаю все элементы в левую сторону. И я опускаюсь на левую голень и опираюсь на левую ногу. Упор на внешнюю сторону голени, а не на колено. Обратите внимание на то, что я не касаюсь петром пола и колено слогнуто на 90 градусов. Вторая часть. Максимальный мах свободный нагой. В тот момент, когда марк доходит до максимума, мы выталкиваемся голенью и рукой наверх. Сели, махнули, выдохнули. Осталось сделать связку и все. Друзья, yeah, спасибо, что смотрите нас, спасибо, что дотерпели до третьего туториала. Надеюсь, у вас получилась эта замечательная связка, которую мы сегодня вам показали. Также оставляйте свои комментарии, отзывы. Очень хочется узнать, что дальше нам снимать или вообще, что нам снимать дальше. И всем спасибо, пока!